Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Со мной сегодня Анатолий Эдуардович Юницкий, отец-основатель SkyWay, отец технологии, генеральный конструктор, закрытого акционерного общества струнных технологий, который лучше, чем я, во много раз расскажет, где мы сейчас находимся и зачем. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Берлин. Снова, снова берем Берлин, второй раз, и на транс 2018 где показаны все достижения транспорт, ну, транспортной отрасли со всего мира. Хотя я походил и посмотрел экспозиции других, они показывают то, что показывали два года назад. Ну, Но если только Очень... мы показываем, да, реальные. Да, И э, мы крутую машину показали, и когда наш перевозчик э, привез, а это было защеклено, ну, это немецкая компания, которая перевозила наш подвижный состав сюда, они говорят, белорусы привезли какую-то ракету. Вечером тут народ ходил, покажите нашу, покажите ракету, покажите ракету. Ракета неэффективный транспорт, поэтому это не совсем правильная аналогия. Мы показываем юнилит, высококоростной юнибус, который развивает скорость 500 км в час. Это уникальная машина, она аналогов не имеет. Если привести ритрическую энергию в топливо, условно топливо, то машина шестиместная будет расходовать на 100 километров пути 8 литров топлива. Это как обычный легковой автомобиль при скорости 100 километров в час. А, а при увеличении скорости мощность сопротивления экономического возрастет профессионально кубу скорости. Поэтому если со 100 километров в час скорость увеличить до 500, то это 5 кубе. Мощность экономического сопротивления увеличится в 125 раз. Поэтому не так легко, как кажется, получить высокую скорость. Например, аналогом является это электромобиль. Поэтому с автомобилем, это правильно сравнивать, допустим, Бугати, двухвесный Бугати, Верон, стоит 3 миллиона евро. Наша машина при производство, производстве будет меньше 100 тысяч долларов. Он стоит, ну, вот, винелет, как примерно легковой автомобиль, примерно, так как джип. Да? Он для получения скорости 500 км в час должен иметь мощность двигателя 3000 киловатт. сейчас у него 1500 км только 430 км в час. Да? И расход был 100 литров топлива на 100 км в топливо. Поэтому аналогов в нашей машине нет. И мы вот показываем, это красавцы. Это машина сделана... Не дизайнерами, как обычно говорят, вот автомобиль, сделал какой-то дизайнер. Да, и Македо, это сделал инженер. И форма э, юнилета, она обусловлена аэродинамикой. И в вот, авторубе явно. Безусловно, это продавали мы не раз, и это спинтальные данные CX это 0,06. Бугатти, он не мог двигаться без антикрыла, потому что он еще перевернулся. Вот если взять с антикрылом, его CX 0,42. То есть оно еще ухудшает его аэродинамику. Безусловно, потому что прижимает да. зад и так. взлететь. Да? И, э, то есть мы улучшили аэродинамику по сравнению с вот крутым автомобилем, спортивным, да, спортивного типа, в 7 раз. И при этом у нас нет пневмашины, которая катится по асфальту, и там тоже большое сопротивление к движению при высоких скоростях. Вообще пневмашина при малых скоростях еще более-менее нормально работает. Но с учением скорости ее нелинейно соблюдение увеличивается, очень сильно. И, например, если взять автомобиль, который мы разгоним легковой до скорости 500 км в час, то примерно половина мощности двигателя уйдет на, на машину, это 500 и больше лошадных сил, чтобы просто преодолеть сопротивление качения mm -hmm. колеса. И половина примерно на аэродинаме. А у нас остального колеса уходится от остального колеса. При этом у нас нет эффекта экрана что тоже ухудшает аэродинамику, когда есть полотно, да. И уникальная форма, когда два хвоста. Это мои идеи. И, кстати, японцы сейчас это используют, но, правда, не ссылаются на автора, то что я об этом говорю уже лет 20. И есть иллюстрация там 2000 года, еще раньше, когда едет поезд, и у него два хвоста. Потому что именно в хвосте делается динамика и это самая обтекаемая форма. Поэтому это не капля. Здесь нет капли, это совсем другая форма. И она имеет исключительно хорошую жизнь. И вторая машина, которая здесь представлена, она стоит там на улице, во дворе. Это 18-местный уникар. Это рабочая лошадка, которая отбегала уже не одну тысячу километров у нас в Экотехнопарке. И 4 августа на Экофесте привезла около тысячи пассажиров. Я надеюсь, что вы подробнее о ней расскажете возле нее. Я думаю, это да. не последнее интервью для нашей информационной службы. И Вообще, очень многие люди интересуются, будете ли вы здесь все четыре да, дня я, работы выставки. Да, я, я специально приехал сюда, здесь запланированы серьезные встречи, в том числе с инвесторами, в том числе с заказчиками, поэтому я буду здесь. Вот вы предварили мой следующий вопрос, какова цель участия? Ведь вроде бы уже у нас в кармане реальные адресные проекты и начинается реальная стройка в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот цель участия в выставке хотелось бы узнать у вас. Мы слабо продвигаем, к сожалению, наш продукт, тем более он инновационный. Посмотрите, как там Siemens сделают другие компании, они тратят на это огромные деньги, на продвижение. Посмотрите вот рекламу по телевидению, без этой рекламы продукт, товар, не покупали бы. Поэтому мы должны еще сильнее рекламировать нашу продукцию. Да? А наша продукция на самом деле не мотор-колесо, или там не аэродинамика исключительно, или там салон. Нет, на самом деле мы должны продвигать и продавать услугу транспортную. Услугу более комфортную, более безопасную, более экономичную и более доступную. Видите, там нет технических терминов. Не марок стали, не диаметр колеса, не мощности двигателя. Все это вот, и та же хорошая динамка, на что направлена? Чтобы меньше тратить энергии, топлива, чтобы был билет дешевле. Чтобы мы меньше энергии тратили и меньше нарушали экологию. Поэтому вот такие, как экологичность, эффективность, доступность, да? вот главные критерии, что мы должны продавать. И мы об этом должны говорить. И когда заказчик это видит, то он начинает заказывать нашу технику, как более эффективно. Спасибо большое, Антон Дарович, за интервью. И в конце люди, наверное, ждут от вас каких-то последних, главных, Конечно. привычных слов. Итак, исковый, спасай, спасай планету! планету.